друзья сейчас я приготовила окрошку это я в холодильник поставлю большую кастрюлю а это я оставлю сейчас вот покушать как раз покушаю. с майонезом сразу развешать а это в холодильник хочу показать купили мы в городе две полторашки классный на разлив мне так он понравился он такой вкусный вот как бабушка у меня варила, да, и вот такой вкусный, прям обалденный. Купили две полторашки, одну вылакали вчера же. И он, говорит, все равно купим. Он еще купил две, два разных класса. Засунул вон морозилку, морозилку. Окрошечный купил. Один. И другой тоже окрошечный. Но он другой. любой Какой-то. Букет Чувашири. одна -то. Да, девчонки у меня висят. Я не не спасибо, страшно? Нет? Дарина! Дарина! Дарина! Давид, смотри. Дарина! Даринка, учесала. Давид, Мама. там машины. Мама. Что ты делаешь-то, экстремал? Ой, аккуратно. Привет. Привет. Мне страшно? Привет. Нет. Ну ты молодец. Только аккуратно. Я ладно? научилась. Да? Да. Только ручками придерживайся. Не отпускай. Хорошо? Вот молодец. Ты куда, Динара, ее подсаживаешь? Она сейчас вылезет оттуда. Пускай ходит пока. Да, опусти. Отпусти. Да. Отпусти. Опусти. Опять туда. Платьишко пока, платишко, пока. А мы в столяшке пойдем? Нет. На мотоблоке. Поехали. Куда мы сейчас поедем-то? А? Яблоки собирать. Яблоки собирать, да? Варенье варить будем? Ага. Куча, а тут что? Осторожно, волосики, ты смотри в землю, в землю, в землю, ласкают. А? Давид, скажи это. Опять выключи камеру. Чего тебе все выключит, то обрежь? Что такое? Да, блин, Что, секрет хочешь мне сказать? Да. Секрет, если хочешь, я отключусь. Отключись. Да. Да. Ой, Дарина, цветочек несет. Да? Давай с ней. Ой, давай Да. Ой, давай с ней. Ой, Ой, Ну-ка, давай-ка это, Динар. Амин. Амин. А ты что грязная стала? Амин. А я грязная? Ты? Пока нет еще. Ну, скоро будет. Нет, сейчас. Завтра будешь грязная? Точно? Да. А вы меня вот так, видите? А я вот так, Обратно грязная буду, да? Тебя умывать сколько надо раз в день-то? Пять раз? Все время, да, умывать надо? Ага, точно. Дарина, а ты куда пошла? Буду... Ой, сейчас за ножку тебя схватит. Только не пни. Дарина, какая большая у нас девочка? Дарина, Дарин. Дарина, покажи маме, какая большая девочка ты у нас папа-то у нас там кино целый, фильм смотреть будет, что ли, когда мы mm -hmm. поедем. Дым был, да, запах Еще yeah, и 7... Начал опять ветер в нашу сторону, и дым пришел. А mm -hmm. тут... Да вон видно, вон, видишь, затуманенность такая. Так далеко, там, И то до сюда уже дошел дым-то. Ну, там торфяные эти, горят Там у лез, Гектар Семьдесят гектаров Семьдесят гектаров Не знаю уже сколько, уже больше, наверное Это в первый день так горел Это меньше Там торфяные Все а. папа сказал? Он тащал он Тащай Да? Вы чего все фломастером накрасили себя? Художницы граффити. граффити на себе рисуют. Графура. Гравюра, гравюра. Гравюра я покажу. Граффити, гравюра. Гравюра. Граффити. На на такси поеду или на моторе? Дима, ты за мопед не знаю, что сделает телепотом. На пофиг вообще. И че? Можно кататься. угнать а? У брата можно угнать Да, да? Без спроса да. А разве так делается да, Когда а ты так по... делал? Где а паук мама, я Ой дай господи дай. С разбегу еще мама, Ну Дарина Ай ну Амина дарит Тебе надо это все Я на зарядку поставлю. Отпусти, отпусти, все, отпусти. Да, Сейчас, давай, походи, походи я с ним, походи. Вон, папа я уходит. Ты... Че ты, а ты че, че? Дарина, пойдем, Джин джинь поехали? Поехали? Поехали, папа выходит Дарина, мы пошли, все, пошли человечка ела нормально это андрей поменял и моя бабочка моя маленькая девочка